Всем привет, на связи Офисерк и... Дел. Сегодня да. у нас МК-11, и по традиции мы выбираем подобных друг другу персонажей, и это Кабал и... Кана, да. Именно вот так. Они какие-то прям реально похожие и кибернетические. Итак, Кабал у нас раздражительный сегодня, а Кана... Ликование зла. Вот так вот. Понял? Да, по способностям, конечно, у меня не густо. Ну, у меня побольше, но выполнить их будет посложнее, я бы тебе так сказал. Ну... Давай пытаться выполнить их. Да, мне больше всего нравится название канай отсюда, просто замечательно. Так. Собственно говоря, у нас сегодня огненный сад Sirae Rue. Че, че ты меня тут избиваешь? Да нифига, это ты меня избиваешь, как бы. Че за приколы вообще тут? О, какие лезвия, а? Да вот это я хотел делать на твоей лезвии. Понял? Да. Так, чем бы я... Ого. О, да ладно, это просто... А, вот так, да? Остается только вот так вот тебя. Ой, полетела, полетела, полетела жаришка. Да, только раунд начался, а уже жаришка полетела. Это, конечно, пипец. Да что мы ножками танцуем-то? Чувствую, у меня немного осталось на жестко жестко попробуем а -а -а. ну что-нибудь это -э -э, новое так. Ой, -ой, ой пошла так. пошла жаришка пошла жаришка ой ты меня каждый раз будешь этой хренью избивать а у него больше ничего нету ничего не юзается иди сюда обнимашки Я пытаюсь что-нибудь новенькое, но ничего нету больше. Ой. ты мне сбил ее. О, счет там? Вот это был прям критический удар. Понял, что я думаю. Критический удар. Ах ты. Ой, блин, ты что ты? Да ты чего? Ага, вот так, О, что это такое у нас? Какие-то связки. Ага, вот так. А вот так, да? Ах ты ж. Оу! Ох ты ж. Ай, да, мою? Угу. Ух, да, Сзади. Это что за читерство? Это не читерство, это вот. Раз, два, три по почкам. Раз, два, и три пипец. по печени. 예. Есть! ]antal. Да, это, это было жестко. Это было мощно! Но ну, не <inhale> сегодня. Чикабум. <updated> Ооо. <ut -day> oh. <pricar> круто, круто, <Markies>. <ío> Ну чё по вторым способностям попробуем? <lad> да, будем выбирать вторую способность. Способилити из my Реабилити. Mm. Mm -hmm. Как бы это странно не звучало, mm -hmm. да? Mm -hmm. <laughs> так. Верхний край. И О. мерзкое быдло. <laughs> а -а -а, смотри, он какой красненький такой. С масочкой другой. Так. Да, вы... ну тут уже поинтереснее. Уже три способности. Давай посмотрим. Ну, у меня тоже немало способностей. А давай, давай Рамблить. Глядишь получится. Слэн, рам Понял? Опять эти по башке. Ох, ох, ох, Кажется, кому-то прям очень плохо. Очень не повезло. Ну, у меня прям способность такая всемогущий. Интересно. О, опять ты. Вечно да. ты делом занят. <сёк> а ты вечно меня отвлекаешь своими допориками. Смотри, у меня золотой глаз. О, -о, -о, -о, -о. О, полетело, полетело, полетело. О. О, что это еще было-то, я не Опа. понял. О, вот это было красиво. Так, на полежи что у нас за перекаты во во во во решил во себе во почему офигел? так ах, ты решил возвратить решил. себе а почему справедливость. Ой-ой-ой. А что это я почернел? <плодил> <Да>? Не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. О. Е. О. Было жестко, было жестко. Было рядом, но все-таки мы смогли. Ммм. Mm -hmm. <плодил> <плодил> что я делаю, да мне скажи. Да, что Ну-ка, иди сюда, полежи. О, да, ты же... Да ты ж заколебал. опять. у тебя в другое место. учите О! Ножи, да? О! просто камбухи пошли так ничего себе ну-ка опять ты завод чего ну давай давай попробуй Здрасте. понеслась понеслась куда дело и <реш> так можно, типа да? ты решил <реш> мне пошире открыть рот, да? <реш> И так можно <реш> было И так можно было, видимо, да? <реш> Почему нет? Да Ох, мощненько, мощненько Ну че, ну, продолжаем смотреть? Да, давай продолжаем смотреть У тебя там что-то еще есть? Да, у меня есть перекрашенный кабальчик но он будет с первыми способностями смотри какой да выбираем а у меня порожи понял вот порожи характеристиками первого раздражительного парнишки ну и куда мы летим? О, торнамент. Ну-ка давай, торнамент, торнамент. Оо, ну не. Не сейчас. Ну что, будешь проверять укус змеи? Вот почему ты там писаешь, а. Кусаешь, и потом. Нет. Ранки, да? Показываешь, <смех> что есть у тебя такая способность. Я понял, я понял. Так. А, понеслась. Понеслась, понеслась, я понял. Смотри, что у меня есть. Че? У меня тоже кое-что есть. Ага, вот, тогда Ооо. Такая. Че, кажется, проблемы там были. Че пробил? Это че за перекати поле? А? <свес> <В> смысле пробитие? <свес> Есть пробитие. Че? А у меня вот нет пробития. <свес> о, уже жесть. Ночи yeah. yeah. ножиком. Oh. Вот. Жесть, жесть. Кому-то потоптались. Смотри, по я туда. без маски. Я потерял маску. Да. А теперь у меня маска потоптался. есть. Смотри. Куда я ее нашел? а? Подобрал. Ага, вот так, да? Черт. Оооо, жесть. Ага, вот так, да? Ах ты! Ах ты. Так. Мне не меется, да? А -э. ага, да, не меется, да. Ах ты! Ах ты! Так, вот она. Родимая. Да, не сладкий. О, <с thriller> что такое было? Перезахват, что захват то ли не хочешь? Ой-ой-ой. Иди нафиг. Все. Жесть. Перекатил я тебе. Понял? <с press> вот что я думаю... <с Certificate> тебе я плохо отдаю. стало? Ня. О, -о, -о, О, Красотулечка. <с corp> так, Ах, ты. вот так, да? <смех> так, ага. Угу. <смех> Че! Я же вот <смех> <смех> <Чё>? на, <приезжай>. <смех> <смех> Жесть какая. Ага, вот так, да? <смех> да уйди-то <смех> <Чё? смех> <Бруталити. смех> Мощно, Обалдеть. смотри Мощно получилось Ты из меня кожу содрал, да? Это пипец Да Ну что ж, вот так вот мы закончили Серию с Бруталити Разве Кабал закончили? побеждает что, вообще реванш между давай, давай Хочу, ну, прям давай. сейчас реванш Давай Ну что, реванш так реванш Mm -hmm. Ну, че, б нет-то? Готов кусить поражение? Готов запомнить это лицо с небольшой масочкой. С небольшой масочкой. Лучше запомни мое выражение лица, когда... Ага, тогда вот так, да? Так. О, жесть. Пошли. Одним ударом возвратил все, что я на тебя отнаточил. Спасибо. Ага, вот так. Ой-ой-ой. Песок пошел. Да что ж ты плотишь, а? Да что ж ты козел-то такой? Ага, ну, вот Я так, тоже да? хочу так. Ага, вот так. Ой, ты какой. Так. Да ты заколебал. Да, yeah. удар, удар, удар прошел, но ничего он не дал на, на. вот так отлично все нет не а, ответ погоняемся надо добивать. хорошо хорошо. все может плохо быть хорошо хорошо здесь на тебя отхаркивание ах ты опять да пробил <связывая> да да минус ах ты вот так да я вот решил присесть <связывая> <немножко>. <связывая> вот так все-таки можно против себя что-то тут надыбать а, а, да можно ага, вот так да ах ты вот так да так че, <связывая> <связывая> <связывая> че за подкаты а ха башка, Да что ж ты, а? Так или как тебя бить-то? О, А на способность. Чо! Куда ты меня там засасываешь, а? Сердечко прямо. Ага, вот так, да? Опа, здрасте! Ч за притяжение, Здрасте! Когда криты влетают просто как родные! Ага, вот так, да? Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, чё офигел? И чё ты будешь делать со мной? Ах ты вот так, да? Ах ты козел, блядь! На, полежи. Перепрыгиваем. Оки не успеваю ставить, какого хрена? Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, -ой. что за фигня-то? Повторением <с> учения. Это пипец, ты заклевал. Ты когда выбишь? Ты захлебал. Уже я даже вторую способность научился делать. Ну, сколько можно? Давай еще реванш. Реваншек, да? Давай. Давай. Ну, э, Пару же ты все равно получишь. Лишь бы маска не слетела. Это была у нас история с кепкой. Однажды. О, вот так, да? Вот так, да? Оба. Иди сюда. Все да? за притяжение. Стоп. Притяжение, мать, учения. Ага, вот так, да? Ай, какой же ты... Ой, ой, ой. Ай-яй-яй. На, получил. Ага, ну, вот так, да? Запомнили мы я твои. Я же тебе сказал Ага, я ж тебе сказал. Да как тебя бить-то, а? Берешь и бьешь. пусть получится. Че! Это я вовремя подпрыгнул, да? Ага, вот тогда есть такое. Полежать до хуйников. надо поправить. Иди сюда. А, издря притянул. Да лки. Хватит меня ронять, а? Да. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, полетели, захватики. Ой-ой-ой, сосредоточились. Ага. ага, вот так, да? Да что ты ж такоешь-то, а! Ну это ж боже, можешь, понимаешь. Вот так, да, вот так, вот так. Все, отлично. Оу, че? Че это сейчас так? Ты меня че так сильно раскрутил-то, а? Я не требую раскрутки, понял? Тебя он даже сошнива. Подожди, у меня Зря притянул. Че это зря? Иди сюда. Да иди сюда, я тебе сказал. Так, хорошо. Не хочешь по-хорошему, будь по-плохому. Ай. Ари, чё я могу. о вот yeah. это было красиво. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О-о-о. -ой. Ой -ой -ой -ой. Иди сюда. Ах ты ж. Хе! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О-о-о-о-о. Ой-ой-ой. Ща будет больно. Ты куда побежал Ты куда О-о-о-о. Анатомия человека. <utan> <смех> да, красиво, красиво, ничего не скажешь, да. <смех> ну только тут что-то отсутствует, я смотрю. Чем ты там а сикаешь? <смех> <смех> Где они? <смех> <Но> ты <смех> <смех> все это затевал, чтобы это, да, да, я, я вот так эфисер. отсутствие, отсутствие. Как не, как не стыдно, как не стыдно офицер. Ну, что ж, мы все поняли, что у Кана ничего нету. Эх, ну что ж. Бутылочку подставлял. Вот, вот так вот у нас заканчивается фаталищная Мартуха. Если вам понравился данный видосик, обязательно подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии и прожимайте колокольчик. А да, с вами были мы, Дэл и... FSR, да, собственно говоря, не забывайте побольше фаталити. Да, и бегайте, бегайте, болейте асфальтовой болезнью. Да. Всем удачи и всем пока. Пока.